Привет, YouTube! Сегодня мы будем говорить про блокировки. Сегодня я вам расскажу, какие виды блокировок существуют в Facebook, чем они отличаются, и мы сегодня поговорим про то, как подстелить себе соломку, чтобы обезопасить себя от блокировок. Поэтому, если вы хотите себя обезопасить или же вы уже получали в своей жизни блокировки и не знали, как с ними э, работать, как действовать в случае блокировки, то смотрите это видео до конца, оно будет полезное э, и информативное. В описании к этому видео я дам ссылки э, по тому, как связаться с техподдержкой в Facebook. И пока мы не начали, если вы все еще не подписались на данный YouTube канал, то обязательно подпишитесь, потому что здесь мы говорим про таргетированную рекламу, про маркетинг, про продвижение лиц личного бренда или бизнеса онлайн. Если вы начинающий маркетолог, начинающий таргетолог, или же у вас свой бизнес, вы хотите его активно продвигать в социальных сетях, вам этот канал будет очень сильно полезен. Поехали. Существует четыре вида блокировок. Блокировка вашего рекламного кабинета, блокировка бизнес-менеджера, блокировка бизнес-страницы Facebook или же блокировка личного профиля. Почему случаются блокировки? Давайте об этом немножко поговорим. Две таких распространенных причины, первая из которых это нарушение рекламных правил Facebook. Да? Я хочу немножко здесь сказать, что если вы начинаете рекламировать свой бизнес или же вы начинающий таргетолог обязательно прям обязательно изучите правила рекламной деятельности facebook потому что если вы по незнанию будете нарушать фейсбуку все равно знаете вы или не знаете хотели ли вы нам умышленные или нет это первое, что вы должны изучить, потому что есть прописанные четкие правила, есть ниши, которые нельзя ни в коем случае рекламировать. Если вы хотите их рекламировать, это надо обходить. Но в принципе заведомо думать о том, что вас могут заблокировать. Есть ниши такие, как я называю, скользкие. да, То есть обязательно прочитайте правила, потому что там есть четкие нет, которые ни в коем случае нельзя использовать в ваших рекламных макетах. И это нужно обязательно знать. То есть есть вот это вот, блокировки могут быть по, по нарушению какому-то, и есть э, такие блокировки, которые, они называются, сработала э, безопасность у Фейсбука, да, э, или же такое, как мы это называем, по ошибке. То есть это когда, в принципе, вы ничего не нарушали, но вдруг э, к вам прилетел блок. Э, у Фейсбука периодами происходят такие моменты, вот где-то в конце, Прошлого года, с ноября месяца до января, было такое, что блокировали абсолютно всех. Ну, образно, да. За что? За то, что вообще, в принципе, ты просто на Facebook зашел. Хочу сказать, что если вдруг ваш рекламный кабинет заблокировали или что-то из указанных вещей, что могут заблокировать, вы не всегда должны это понимать, что вы что-то нарушили. То есть, если у вас будет какое-то нарушение по отклоненному рекламному объявлению, у Facebook есть сразу же информация о том, что, что именно вы нарушили. То есть, если конкретный ваш рекламный макет отклонили, будет причина отклонения, то есть вам скажут, что вы сделали не так. Если же у вас просто происходит блокировка ваших каких-то рекламных функций, и вы точно не знаете, что вы сделали, потому что вам, ну, вы думаете, что вы, в принципе, ничего не нарушили, не берите это близко к сердцу, такое бывает. Здесь главное знать и понимать, как нужно действовать в таких ситуациях, потому что, да, блокировки случаются спонтанно, по ошибке, и это такая реальность с фейсбуком, с которой нам э, приходится, наверное, жить, просто нужно знать, что делать э, в конкретных м, случаях. Как обезопасить себя э, для того, чтобы ваши блокировки могли протекать э, менее болезненно для вас. Обязательно, просто обязательно имейте дополнительных администраторов на ваших бизнес-страницах, ваших рекламных кабинетах, ваших бизнес-менеджеров обязательно имейте люди, людей, которым вы обязательно доверяете, да, то есть администратором ни в коем случае нельзя ставить человека, которому вы полностью не доверяете, потому что это полностью такой же доступ, как и у вас, а в случае чего этот человек вас, вас может просто удалить из этих функций, поэтому администраторы могут быть только те люди, которым вы доверяете, да? обязательно имейте таких людей обязательно имеете какие-то дополнительные рекламные кабинеты. Почему? Потому что если вдруг вас заблокируют, ну, и на момент, пока вы будете разбираться с этими блокировками, чтобы не останавливать свою рекламу, чтобы не терять вот эти потенциальные деньги, чтобы трафик на вашей соцсети там, или ваш сайт происходил дальше, имейте вот эти вот несколько площадок. То есть имейте дополнительные рекламные кабинеты, дополнительные бизнес-менеджеры для того, чтобы вот не было этих проблем. То есть что делаем? Добавляем админа и, и имеем дополнительный рекламный кабинет. Итак, что делать по шагам? Если вам заблокировали бизнес-страницу, я с такой блокировкой тоже сталкивалась, так как моя тема такая, она очень для фейсбука скользкая, я таргетолог, я говорю про таргетированную рекламу, я в своих социальных сетях постоянно говорю о и Instagram. не нравится им это, поэтому мою фейсбук-страницу, в какой-то момент ее не заблокировали, просто отменили ее публикацию. Да, Facebook так может сделать, он просто отменил публикацию. То есть у меня нет никаких нарушений, то есть я не нарушаю, но просто за счет того, что у меня много упоминаний а моих, на моей Facebook-странице, Facebook отменил публикацию моей, моей страницы. Если у вас происходит что-то такое, то создавайте новую, соци... новую Facebook страницу и, скорее всего, вам ее больше уже не вернут, если же у вас произошла какая-то блокировка, то э, вы можете стараться э, разблокировать, но обязательно понять причину. Э, мы никогда, это тоже так забегу, мы никогда не создаем новые э, рекламные кабинеты, бизнес-менеджеры, фейсбук-страницы, не дай бог, личные профили, до тех пор, пока мы не разобрались, какая была причина блокировки э, перед тем, да, то есть мы в первую очередь разбираемся, мы пытаемся разблокировать, и если уже мы просто понимаем, что уже ничего не будет, далее действуем уже в соответствии с тем, что я скажу далее делать, да, то есть если произошла блокировка бизнес-страницы, или создаем новую, здесь как бы можно, да, и разблокируем старую. Далее, если у вас заблокировали рекламный кабинет, то э, мы пишем в техподдержку, я надеюсь, я скину в э, описании, ссылочка будет на то, как связаться с техподдержкой, но здесь момент, конечно же, чат техподдержки, э, он есть не у всех, и на самом деле нет никакой вообще привязки, сколько вы запускали рекламу, у меня... Э, Появился чат техподдержки практически сразу же, как только я начала рекламироваться, да, э моментами он пропадал. Мом ну, вот сейчас он у меня есть. Может быть, у меня его завтра уже не будет. Поэтому не беспокойтесь, если у вас нет чата техподдержки, попробуйте э поискать чат техподдержки через какого-то вашего дополнительного администратора. Вы можете, во-первых, подать всегда апелляцию. То есть, э есть при блокировке сразу же есть синяя кнопочка. Справа у вас будет подать апелляцию. То есть вы пишете причину. Э я надеюсь, что ваш, рекламный, ваш блок рекламных функций не будет связан с какими-то нарушениями. Да? Если это нарушение, как бы здесь мы не, немножко не, не будем об этом говорить. То есть если мы говорим про то, что вас заблокировали по ошибке, вы подаете апелляцию, вы пишете, что вы ничего не нарушали, пожалуйста, разблокируйте. И э, вас разблокируют, скорее всего, э, время... Разное. Может пройти, там, не знаю, 5 дней, может пройти 3 месяца. В принципе, непонятно, никто не может сказать. Насколько я общалась с техподдержкой в Facebook, мне говорили, что вопросы с разблокировками решаются в порядке очереди, то есть сколько вот людей перед вами будет в очереди, никто никогда не знает, поэтому а, нужно просто ждать. Именно поэтому я вам говорила, имейте дополнительные рекламные кабинеты, чтобы на случай блокировки вы могли а, не иметь вот этот интервал в рекламе своего бизнеса, да, а могли каким-то образом запускать рекламу еще дополнительно с а, других а, рекламных кабинетов. А то же самое вы делаете, если вам забл заблокировали бизнес менеджер. У меня тоже была блокировка бизнес-менеджера. А, мне разблокировали бизнес-менеджер за пять дней, вроде как. То есть я тоже подала апелляцию, и ну, мне его разблокировали. Иногда бизнес-менеджеры еще блокируют потому, что вы не подтверждаете свою компанию. А, то есть бизнес-менеджер дается на компанию. Что в таком случае требуется? Вам нужно подтвердить а, бизнес-менеджер. То есть у вас должна, должна быть регистрация. То есть или на самозанятого, а, или на, на фирму, или на индивидуального какого-то коммерсанта. да. То есть какой-то документ, подтверждающий, что вы а, официально ведете бизнес. Кстати, самозанятых совсем не, недавно еще нельзя. Было через самозанятые подтверждать бизнес-менеджера. Сейчас это уже разрешили, и я этому безумно рада потому что я оформлю как самозанятое лицо, но э, информация, с которой я столкнулась, что мне, чем я столкнулась, э, когда решила подтвердить свой бизнес-менеджер, я из Латвии, и наши документы... Латвии выдаются на, латвии, на латышском языке. Когда ты загружаешь документ на подтверждение своей компании, есть указанный а, список а, языков, которые, которые Facebook принимает. Латышского языка там нету, для, Поэтому для того, чтобы мне подтвердить бизнес-менеджер, мне, а, мне пришлось переводить документ на это реально, а, заверять о том, что перевод этого документа соответствует действительности. То есть это вот такой момент. То есть если вы живете в какой-то стране, язык которой не интернациональный посмотрите, есть ли ваш язык, ваш язык вашей страны в данном списке, И если нет, то прежде чем начинать подтверждение вашей компании, переведите документ на язык, который Facebook воспринимает. То есть это вот такой вот лайфхак. Намного хуже происходит тогда, когда вам блокируют личный профиль, то есть не блокирует конкретно личный профиль Facebook, а блокирует э, все рекламные функции какие-то, которые могут. Э, это такая самая большая блокировка. Как ее решить? То есть если это, в принципе, просто э, глюк, э, сбой в системе, то вы, то вы, по сути, просто отправляете свои свои паспортные данные, вы делаете э, какой-то скрин э, или фотографию своего паспорта и вас, э, возможно, разблокируют. То есть, э, по сути, не нужно никогда паниковать, да, как я говорила ранее, ни в коем случае не создавайте новые рекламные кабинеты бизнес-менеджера, социальные сети, ни в коем случае. Не нарушайте правила Фейсбука, потому как у Фейсбука есть четко обозначенное правило. Вы можете иметь только один личный профиль. Если все-таки вас заблокировали навсегда, есть варианты, но я не хочу рассказывать об этом в этом видео, если у вас есть такой вариант... Напишите мне в инстаграм-директ, я вам подскажу, что можно в таких случаях сделать. Это не очень честно, но, но это единственный возможный вариант, скажем так. Итак, в описании к данному видео будут ссылочки, определенные виды разблокировок, по тому, как связаться с техподдержкой. Но имейте в виду, что если вы нажмете... Уже вот эту вот галочку, как я вам говорила, при каждой блокировке есть вот эта вот синяя, синяя кнопочка «Подать апелляцию», или как-то так она называется, да, то есть если, вы, если на момент перехода по ссылкам, которые есть в описании, будет нажата эта кнопочка, то вы второй раз апелляцию подать не сможете, то есть для того, чтобы перейти по этим апелляциям, у вас не должно быть открытого спора с Фейсбуком. Да? То есть, как бы, или э, вы делаете то, что вас просит Facebook, нажимаете на эту кнопочку, или переходите по ссылке, которая есть в описании, э, и пытаетесь разблокировать э, с, ну, вот, э, через вот, это, вот эту вот форму, про которую, которую я вам э, дам в описании. Надеюсь, вам было понятно, э, надеюсь, теперь блокировки не выглядят такими страшными. Вы заранее обо всем позаботитесь о том, чтобы ваша вот это вот, если вдруг, не дай бог, когда-то произойдет блокировка, вы были к ней готовы, добавляйте администраторов, создавайте новые рекламные кабинеты, пусть они у вас будут. Поэтому, здесь это видео было вам полезно. Если вы еще не подписались на этот YouTube-канал, то подписывайтесь, ставьте колокольчики, а то для того, чтобы не пропустить мои новые видео, видео на этом канале выходят ровно раз в неделю. Всем хорошего настроения и всего вам доброго. До свидания.